Так, ну достаточно. Благодарим уважаемого... Михаил Михайлович тоже, да? да или Михаил, Михаил Сергеевич? Никол... А, Николай... Михаил Сергеевич. Или Сергеевич, или ну, Николаевич, да. не помню. Вот это ж его стебали по поводу этого самого, когда меченый появился. Михаил Сергеевич, по-моему. Вот. Ну, уважаемый человек, видите, покойный, как на пророчество. Я да? помню, это смешно, да? Ну, что-то глупости какие-то. Это такой, гротеск, я бы даже сказал. Ну, да, тогда даже Европа Америка с жиру бесились. А потом, опаньки. А дальше еще поглядим. Так, ну, ну давайте такого закрываем. бодренького, Заполяруем, веселого. Да. Вот, закинем. Потому да, что при... Mortal Kombat придется звук. Блин, вертикалочки, как они достали, блин. Как они достали. Надо какой-то... Самый лучший плеер, но тем не менее. Вот как надо разбираться с огурцами, они боятся их. Разница, да? Тот, который живет в нормальных условиях, кошачьих, да, человеческих, что дергаться, взял и начал его топтать. Да, Он водички попил или что там, корм у него, а потом закусить надо. Видите, деревенский подбирает то, что выпало из этого самого, изо рта. Вообще обалдеть так далее <смех> это включает <смех> забавно блин классно вот скажите что там нету этого интеллекта вот это просто ну, это просто убийственно для некоторых человекоподобных. Вот. Смотрите и слушайте. И дал как я могу? Раз так посмотрел. Видел, классно, ой, да, блин. такой типа? Типа зацени такой. Зацени, как я умею. Да? По -по -по Побулькал, раз так посмотрел. Ой, Ох, блин. Ой, блин.